Мы двигаемся с вами к тому, что мы прозреваем и становимся свободными людьми, которые должны быть самодержцами на собственной территории. Что такое самодержец? То есть это человек, который сам держит власть. То есть является опорой и основой власти. Вот. Давайте вот каждый, каждый из нас на своем месте должен стать самодержцем. То есть должен почувствовать себя частью единой системы сделать нечто полезное для общего нашего дела ну вот меня всегда спрашивают что мне делать что мне делать я не понимаю что мне делать что я могу сделать я я ничего не умею делать та та та, та, та. я всегда привожу в пример вот я говорю знаете есть такие я про животных даже не говорю потому что это слишком высокий полет вот я привожу из мира насекомых я говорю вот мураши знают что надо делать когда, так сказать, некий агрессор лезет в их муравейник. Пчелы знают, что надо делать. Каждая пчела знает. У них нет указа на руках, у нее нет пошаговой инструкции. Вы знаете, вот пчелы с собой пошаговую инструкцию не, не это, в полет не берут. Вот. И вот каждая пчела в случае агрессии извне, вот, неважно, кто осуществляет эту агрессию, она точно знает свою роль, и она ее исполняет. Но это пчела, это же... Это же высокий уровень. А вам, как людям, не стыдно э, вот, говорить о том, что я не знаю, что мне делать, я ничего не понимаю, я ничего не осознаю. А вот для того социума, в котором вы живете, значит, вы должны за свою жизнь сделать нечто полезное, чтобы этот социум так сказать, вас принимал. Вот. В противном случае вас э, вовлекают в систему капиталистических отношений я уже говорил об этом неоднократно что такое капитализм это война всех против всех у каждого свой интерес все интересы друг с другом конфликтуют идет бесконечная борьба интересов на всех уровнях начиная от получеловека то есть от мужчины или от женщины и кончая так сказать государствами территориями материками и так далее религиями. то есть все воюют против всех Религии воюют за свои, так сказать, права. Государство воюет за свои права. Каждый человек, так сказать, воюет за свои права. И, естественно, так сказать, результат вот этой войны, вот, он катастрофический. То есть на сегодня мы, мы, как цивилизация, превратили нашу планету в огромную летающую космическую помойку, вот, жизнь на которой в ближайшие 10 лет прервется биологическое. Я уже об этом неоднократно говорил. Если кто-то думает, что вы утонете в мусоре, нет, это не так. Мусор может еще накапливаться достаточно долго. Вы не утонете в мусоре. Просто способов воздействия на уничтожение вашей жизни такое количество. Я читал эти программы. Одна из таких программ была прислана нашими друзьями из Германии. Вот. И сейчас я вам... Э Скажу выдержку из этой программы, чтобы вы поняли суть тех программ, которые сегодня действуют на нашей земле. Точно такая же программа существует на территории Российской Федерации. Просто все эти программы имеют свои специфические особенности. Ну, на одной территории надо оставить 15 миллионов этих биороботов, которые будут обслуживать трубу. Вот, которая качает нефть там в определенный район на другой территории надо оставить там 3 миллиона которые будут так сказать работать на конвейере на третьей территории надо отставить то оставить все и так далее то есть есть специфические задачи каждой территории каждая территория имеет свою специфику свою, значит, свою конкретную задачу но вот это вот небольшая такая программка она так раз в два потолще библии вот и там очень интересно описано, как правильно изводить род людской. Вот. Но смысл этой программы, там вот несколько слов из этой программы мне, мне запомнилось. То есть там есть такие концептуальные высказывания. То есть для, для рабочего быдла, цитирую, вот просто цитирую по память, мы должны создать такие условия, чтобы в попытке выжить они забегались на смерть. И далее идет расшифровка, каким образом для вас создать условия, чтобы в попытке выжить вы забегались на смерть, Как надо правильно обкладывать вас налогами, постоянно увеличивая их. Как надо создавать административные барьеры. Каким образом вам, вас надо дурачить по, по средствам массовой информации. Как, как, как навязывать вам ложных, ложных кумиров и ложные истины. И так далее и тому подобное. И в итоге вы становитесь полусумасшедшим полусумасшедшим биороботом, который, так сказать, не понимает, где он находится и что ему делать. Ну вот. И которым манипулирует абсолютно любой который, так сказать, человек, который на данной территории является авторитетом. Неважно, он называет себя президентом Российской Федерации или канцлером Германии, ни та, ни другая структура не существует. Это плод воображения вашего.